Приветствую в новой серии Quick Edo. В этот раз мы поделимся с вами секретами фотографий маникюра. Мы расскажем, что нужно сделать, чтобы ваши фото стали популярными. И лучше всего подчеркивали красоту узоров на ногтях. Расскажем также о том, какие ошибки не нужно совершать, фотографируя ногти. Если мы хотим поделиться своими фотографиями в социальных сетях или сохранить их в своем портфолио, нам просто необходимы качественные снимки. Главное – это правильное расположение ладоней. На что же следует обратить особое внимание? Прежде всего, не переборщите с маслом для маникюра. Кожа должна выглядеть увлажненной, но не жирной. Перед тем, как сделать фотографию, обработайте ручки вашего клиента от излишков пыли или масла. Фон тоже имеет значение. Не фотографируй на грязном столе и пыльных поверхностях. Это выглядит некрасиво. Лучше всего сделать фотографии на фоне белого листа бумаги, либо лоскута ткани. Если узор или весь маникюр сочетается со структурой обоев или цветом стен вашего помещения, использовать их в качестве фона будет отличной идеей. Хотите сделать фотографию еще уникальнее, используйте бижутерию, и элементы декора. Помните, что они должны сочетаться с узором на ногтях и не отвлекать внимание от ладони. Зайдите в галантерейный магазин, там вы найдете интересные материалы, например, модный тюль, который в сочетании с красиво сложенными ладонями создаст нетипичную, уникальную фотографию. В наступающем сезоне можно фотографировать маникюр на фоне живых цветов, листьев и фруктов. Теперь обратимся к тому, как же правильно расположить ладони. Обратите внимание, что на первом плане должны быть ровно размещены пальцы. Сделайте упор ладони на запястьях, распрямите пальцы перед фотоаппаратом. Убедитесь, что они выглядят красиво. Мизинец любит задираться вверх, указательный западать вниз. Большой палец часто ненатурально отгибается. Помогите им красиво выглядеть на вашем фото. Размещая ладонь на ладони, не нужно слишком сильно прижимать их к столу. Ладонь должна выглядеть легко и натурально. Посмотрите на наши примеры. Пробуйте самые разные комбинации ладоней, чтобы маникюр выглядел действительно красиво. Поделитесь вашими фотографиями в комментариях. Напишите, что еще вы хотите узнать в новых сериях Quick Edo.